Всем привет, дорогие друзья! И сегодня я хочу... Извините. И сегодня я хочу заснять, ну, мою первую атаку зеркала. Да, мне выпало зеркало. У меня шестой уровень. И... И... Пятая арена Мне 16 трофеев до шестой не хватило. Обидно. И потом слил все 200 трофеев. Ну, не все, конечно. Ну, 200 трофеев. Вы представляете, что это какое горе? 16 трофеев не хватило до того, чтобы дойти до 6-й арены. И 200 кубков. Пью, нету. Так что вот, обидно, да. Сейчас подождем, когда закроют. Сейчас подождем. Так. Подождем, ждем. Много уже ждем. Блин, сколько еще ждать? Бесит. В общем, это была моя первая атака зеркала. И она очень веселая, знаете. Соперник кидал, получается, все мощные карты, а я отбивался своими. И у него было тоже зеркало. Я в конце концов победил. От не удивительно. Я всем седьмым левелом обычно побеждаю. Ну, практически всем. Да. А сегодня что-то вообще слил. Даже пятым левелом каждую проиграл. Восемь атак. Нету. Так что... Да, блин, сколько он может загружаться. Так что вот так вот. Вот так вот. Я вижу. Отчего так долго грузится? Обычно у меня не так долго. Давайте сейчас внимательно посмотрим, а я постараюсь прокомментировать. Ну, грузить, тупой компьютер. Смотрите, по одному процентов в 10 секунд копится. Ну это же не. не это ж плохо. Но ну, обычно сначала тут до, до 50 сразу, так потом около 80. Так, колегница. кстати, со звуком. Давайте со звуком посмотрим. Я ему пожелал удачи, типа. Я думал, какую бы кинуть карту. Провер... Хотел проверить вот этими. Есть ли у него стрелы. Как вы видите, у него стрела нету. Поэтому я запустил орду, орду этих мелких. И потом еще зеркало. Да, и как видите, разделался с этими големами. Дол Главное, они еще взрываются, а вот это обидно. Видите, он долго думал, что бы кинул, кинул пепку. Ну а я бы недолго думал. Сразу вот так. Но в этом зеркало открыто. А я вообще был в шоке, когда он кинул второго пеку. Но у меня были как зеркало, так и э, множество этих скелетов. Видите, он еще раз хобби кинул, поэтому я времени не тратил. Да, кинул орду скелетов. Потом еще один ордо И, как видите, очень быстро сделался пекой. Он даже этот шар огненный после кинул. Он, наверное, думает, что они разделываются и подойдет к нему поближе. Но иногда я также со стрелами рассчитываю. Видите, у него мало жизни, а у меня практически не с Вот для других колод его просто, можно сказать, сильное. Хотя я кинулся у меня пеку. А он трех мушкетеров Это так много просто. Не смотрите мою пеку раз и расколбасили. А Стрелы против них хорошо работают. Можно было еще зеркало стрел сделать, но я решил вот так сделать. И как видите, не зря тут все равно заморозка. Ну хотя стрелы бы лучше справились. Смотрите, 31 жизнь у него остается, и он успевает это все отвести голему. Сейчас я с ним гораздо быстрее справляюсь, но он запустил второго голема. Вот это просто, как вы понимаете, ну понимаете. А сейчас еще два мелкие выборы. Короче, как-нибудь попробуем. Но голема мне уже так нанесли, конечно. Да. Ну, как видите, он одним ударом а, потише. Он кидает коркиды. И одним ударом там мой смысл. Вот смотрите, у меня уже две мини-пики. Видите, как колода быстро заканчивается. А если сейчас еще вот этих вот этим зеркалом. В общем, я не успел снести его основной товар. Ну и давайте сейчас я попробую вторую атаку с этим зеркалом сделать. Да. Блин, можно было открыть серебряное досманиру. Ну, потом открою. Вот мне попался легкий шестой уровень. Но кто знает, насколько он легкий. Снова проверю гоблинами и копейщиками, если у него стрелы. Хотя это не очень вариант. Вот у меня есть против вот таких вот мух. О, вообще круто. Давайте я кину орду скелетов. У него, у него валькирия, это скучно. Это скучно. Надо, чтобы они с разбега столкнулись. Я их сплю. Вот миньоны, кстати, против пики тоже очень хорошо работают. Против мини-пики. Против пики не очень. Ну так себе скопировал, конечно. Да, самую дешевую карту из моих. Еще вот эта гоблинская бочка тащит. Да, видите. Ну, сейчас моя башня. Может, даже они урона не нанесли. Да, они не нанесли урона. Давайте им в ответку эту кинем. Потом гоблинов копейщиков. А это там случилось? А, ну да. Понял. Просто мои попозже это сделали. Давайте скопируем. Хотя, нахрена я это дело. Я вообще тупой. Так много эликсира потратил. Просто так можно сказать. Штук восемь этих эликсиров. Ну, давайте, чтобы Миннипека нам не пеком, зарядил. Так, и сюда я кину гоблинскую бочку. О, Хога, звуковый звук, да? А, он там, ну, вот так вот как-то. Ну, ладно, давайте. Видите, я ему уже один тавер снес. Блин, ну ладно, вроде нормально. О, люблю такие моменты. Сейчас миньонов еще скопирую. Надеюсь, не зря. О, вообще не зря, как видите. если орду миньонов скопировать, это же вообще просто круто будет. О, видите, дракона почти уничтожил. Хотя мои, моя колода против дракона наоборот не тащит. Ой, капец. Вот капец, он же сейчас тут все разнесет. А, хотя мы едем. Как бы... Ну, так себе. Вот, блин. А, 6 секунд осталось. Там даже это озвучит. Все равно это внезапная смерть, да? Давайте вот сюда кинем. И это... Ага, Валькирия. А, ага, зажились. Ой, сейчас еще меня пеку разнесут. И давайте попробуем сюда вот вдвоение гоблинов Вот нет. Блин, 160 жизней. Настрелами стрелами я бы не разнес. Блин. Твою же... Твою же. Если он меня сейчас разнесет, я буду просто орать. Орать. От горя. Давайте кинем уже гоблинскую бочку, чтобы уж наверняка.. 8 секунд, смотрите. Да, мы разнесли, давайте ему лайкнем. О, хорошая игра, реально. Но ну, это была эпическая атака. На этом я завершаю. Смотрите даже. Мой рекорд реальный. Тут, вот, 1684. 16 трофеев. Вот, на этом я завершаю свое видео. Пока.